Сегодня у нас 28 декабря 2019 года. Поймал вот такую вот щуку. Она у нас была вторая сегодня. Вот. Взялась хорошо за губу. Взял вот налима. Он, короче, самый первый попался. Ну, кило с лишним маленечко будет. Там, кило двести может. Щука тоже где-нибудь кило восемьсот. Вот этот взял со вторым налим. Из налима второй. Ну, по сути, третья рыбина. Я уже даже и не надеялся, что сегодня попадется еще рыба в виде налима или щуки. Ну, а вот этот самый крайний, друзья, взял Третий налим. Сегодня, можно сказать, стандарт идет мелочь. Вот два одинаковых совершенно налима по весу должны быть. Вот это поздоровее, конечно, будет сегодня. Ну, как сказать-то, рыбалка что надо нам. Сегодня повезло, поймали вот рыбку. Вот такую вот. Сегодня Погода у нас холодная Да Как-то без особого желания Шел проверять Морозик Еще петли зашел проверил Короче на зайца поставил Вот у меня стоит 8 петель И к 8, из 8 Короче К трем зайц подбегал Через две перепрыгнул А возле одной развернулся ушел Вот Ничего попадется дальше или нет. Ну как-то так, ребятубочки. Фу. Сегодня старался сильно буром не крутить интенсивно. Так. Вот так вот крутил, чтобы не потеть. Когда распотеешься, потом холодно становится. Ты давай, товарищ, короче, полей. Заколевай давай, в ровную позицию вставай, вот в такую, как вот эти друзья наши, налимчики, брат А, для тебя надо вот так глушануть, и все эти, вот так все равно. И все. Если я колею я думаю, что тебе заколеют. Это ты глушенный просто налим, друзья. Пускай уже умирает. Рады, конечно, сегодняшнему результату. Игорь, тебе привет передаю. Ты давай, короче, со своей палаткой не ленись. Лови иди живков. Я тебе что скажу? Ерши не самое главное. Вот я сегодня убедился. Вот сколько стоит. Сегодня даже сбоев мало было. Но, видать щука не бьет верша. А вот как чебак стоял, так сбоев у меня было, наверное, штук 8. Не было живков. Я проверял тот раз, вот я еще не показывал видео вам. Вот. И так что на чебака будет намного лучше. И налим идет. У меня крупный налим на чебака попадался. И будет идти щука. Вот. Ну, как-то так. как что ты не отчаивайся, давай. Молодой рыбак я знаю. Видел, как ты рыбачишь. Вот. Так что давай старательно, усердно возьмись за желание рыбачить. И будешь вот так вот ловить. Я, друзья, нынче вообще первый год занимаюсь вот так вот подледным э, На жирлицу вот на такие вот на поставушке. Налимчиком. Но это получается у меня уже 8 налимов поймана. Вот. И 3 щуки взято. Одна, правда, на жерлицу была. Но это ничего страшного, пускай как на поставушку будет считаться. В этих же краях, все в этом же месте, как бы. У меня на жерлицу было, я показывал вам вот восемь. конечно, друзья, я бы хотел еще на зимнюю удочку сгонять и чебачков половить классные поклевки чтобы были прям хорошо потаскать прям душу отвести и на карася бы хотел съездить но меня еще никто не везет на карася карась, говорят, хорошо ловится мужики ездят по полнышка налавливают а кто и больше на удочку вот Да, друзья, сегодня достойный результат. Смотрите, смотрите, смотрите, ребятишки. Надеюсь, вам всем понравится вот эта вот моя сегодняшняя результат. Это не все эти, друзья. Это не все эти. Это своим трудом добытая рыба. Ну, конечно же, сети это тоже труд. Если бы я сейчас здесь сетей поставил, 300-400 метров, я бы больше, конечно же, рыбы поймал. Но это совершенно другие интересы. Это было бы на большое количество рассчитано. А у меня идет чисто спортивный интерес поймать трофейного кого-нибудь. Или щуку, или на дыма. Вот Что вам скажу Туман в полыне маленечко осел Стал более слабже подниматься Видать мороз уходит Но передают до 18 16 градусов <связать> Извините что я так делаю Часть сладких не липкие становится Вот ну, как-то так, ребятки. Хороший наливы, блин, прямо это. А колел, видите, с плавниками, как, как, как летит. Щука тоже у нас вот такой размер. размер. щуки достойный, друзья. Желаю вам того же, друзья. Ну, вот сейчас положу вот так на налимчиков. около трех килограмм налимятина тим и щука около двух килограмм щучина. Нет, ну не около двух. Вот смотреть по налимам. Ну да, хотя здесь вот будет 3 килограмма верных. 3 килограмма верных это налимы. И щука будет примерно кило. Ну может быть 700. Вот так. Ой. Чай уже остывает махом прямо. Ладно, ставьте лайк. Всем пока. Удачи.